Дорогие друзья, меня зовут Айнора Уралиева, мне 66 лет. В корпорации я пришла с диагнозом артрит, артроз коленов, суставов, 45-летняя аллергия, а также мне в то время отправили на операцию по матки. Но принимая системно продукцию Фухову, я избежала операции. Также я очень э, получила отличный результат, омолодилась, оздоровилась. Очень благодарна корпорации «ФОХОВ». Добрый день, меня зовут Исмаилова Чумагуль Мусаевна, мне 67 лет. В корпорацию пришла с следующими диагнозами. У меня было три вида давления, стенокардия и зоб. Пробивая системную продукцию, я получила шикарный результат. Благодарю корпорацию за такую шикарную продукцию. Дорогие друзья, я партнер корпорации Фоху Патербекова-Розия Хамчебековна, мне 52 года. Моему мужу врачи поставили диагноз карцинома трижи, рак желудка. Пробивая системно нашу продукцию и получая массаж, мы получили шикарный результат. Врачей сняли с учета, с онкологии. Врачи сильно удивились. Спасибо, Фухо. Люблю Фухо. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Мусанива Мира Радпековна. Мне 54 года. У меня был обширный геморрагический инсульт. У дочери опухоль головного мозга. Мы, принимая, принимая продукцию по системе, вылечились. Я благодарю Фухо корпорации. Меня зовут Аштана Нуля, мне 63 года, я являюсь партнером корпорации ВУГО. Моей маме 83 лет, и у нее перелом тазобедренной части был. Принимая системно продукцию компании ВУГО плюс массаж, мы за 30 дней получили колоссальный результат. Я и моя семья очень благодарны корпорации ВУГО. Меня зовут Сальникова Галина, мне 62 года. Месяц назад я переболела ковидом. В поликлинике мне дали бесплатные лекарства. Но я решила не пользоваться этими лекарствами, а пить только продукцию корпорации Фокол. Я пила три драгоценности, Суичинфу, пользовалась энергетическим бальзамом. И уверена на 100%, что именно это позволило мне Обойтись без всяких осложнений, без всяких воспалений котей больниц. Спасибо корпорации Фохов за фантастический продукт. Ура! Меня зовут Роза Низамутинова. Мне 61 год. Я 13 лет пользуюсь продукцией Фохов. Мне она очень нравится. И последнее, что я тестировала, это был сан Но Ну, я пробую любой продукт, который появляется. И благодаря этому продукту на исходе второй, второй упаковки из меня вышли билирубиновые камни из печени. Это меня очень удивило и обрадовало. Поэтому неожиданные приятные результаты. Благодарю. <сосква> <сосква> <сосква> Я Алиева Хадежат. Мне 58 лет. Я пришла в компанию, чтобы избавиться от лишнего веса. Но в течение трех месяцев я от этого избавилась. И принимая продукцию Фохов, я, конечно, построила и избавилась на 15 килограмм. <связывая> Здравствуйте, меня зовут Татьяна. 17 лет тому назад у меня началась такая проблема, как головокружение, и мне диагноз поставили нарушение мозгового кровообращения. И это длилось вот сколько лет, пока я не познакомилась с продукцией Фухов. Мои люби, мой любимый продукт – это линджи. Я его с удовольствием принимаю, а также и сючинфу, и кардицепт. И в настоящее время у меня эта проблема ушла. Моя семья вся благодарна. И все принимаем продукцию Фухов. И благодарим компанию за то, что этот удивительный продукт всем доступен, и мы все его употребляем. Спасибо за здоровье! Добрый день всем участникам Всемирного дня здоровья. Меня зовут Татьяна Кустрия. И от несчастных случаев в жизни мы не застрахованы, точно так же, как и я. Получила закрытую черепную мозговую травму, сопровождающуюся переломом лобной кости, сотрясением и шимический инсульт. Восстанавливалась только продукция э, компании Фохов. Это Сью Чинфу, капсула Линджи и Эликсир Феникс, мой любимый продукт. Мне очень благодарна академику Тан Юджи за создание такого уникальнейшего продукта, который дает нам путевку в жизнь в здоровье. Добрый день, уважаемые партнеры. Я Сова Ольга, и у меня тоже великолепный результат по здоровью. Я много лет проработала врачом-онкологом-радиологом. Это ежедневная работа с радиоактивным кобальтом. Это лучевая нагрузка, это очень сильное токсическое воздействие, особенно на костную ткань. Появились сильнейшие боли во всех костях, суставах, и каждая ночь это была просто ад. Без обезболивающих, противовоспалительных препаратов спать было невозможно. Начались тяжелые изменения в структуре печени. Я специально для этого поехала в Москву, чтобы встретиться с академиком Таньюджи, который расписал мне программу по восстановлению здоровья продукции корпорации ФОХО. И это было обязательно корректирующее белье, легенсы, корсет. Это постельное белье, в котором, на котором я спала ночью, восстанавливалась микроциркуляция и препараты эликсир три драгоценности: эликсир феникс, эликсир салцин, сюй-ченфу, линджи и наш великолепный чай лювей. Через месяц я уже спала. Без единой таблетки, потому что боли меня не беспокоили. Через шесть месяцев я сделала контрольные рентгенологические снимки, которые показали восстановление структуры всех суставных поверхностей тазобедренных коленных суставов. И сегодня, конечно, я просто себя великолепно чувствую. И очень благодарна корпорации ФОХУ за такую великолепную продукцию.